Видископ. Отношение телевидения в последние полтора года, когда Вася Ломаченко находится э, на, в профессиональном боксе, это преступление по отношению к Васе Ломаченко. Так безобразно отнестись к тем каналам, которые э, транслировали эти бои, так халатно и вот походя. Я считаю, что это преступление. Я считаю, что можно за эти полтора года сделать из Василия Маченко звезду в Украине не меньше, чем Усик. Потому как сделать звезду для зрителей той или иной страны, это работа с двух сторон. Это сам боксер должен быть и готов стать звездой, и демонстрировать бокс на таком же уровне, и телевидение, второе составляющее. Так вот, что касается Усика... И тут, и тут было все в порядке. Что касается Васила моченко вот Васила моченко сделал все, что угодно. И более того, он был готов стать звездой и работать с телевидением. А вот телевидение с Василом моченко работать не хотел. Они просто банально показывали его бои, не всегда в прямом эфире, и все. При том, что Вася, это, ну, это история на, на века. Что касается всей остальной плеяды, мы говорим и Хитров, и Гвоздик, и Риткач, и Глазков, и Деревянченко. Они все на разном сейчас уровне, но они... Вот я считаю, что вообще этот год 2015 для наших боксеров в Америке будет... Просто фантастически. Они сейчас все находятся, наши боксеры, на таком уровне, когда американские промоутеры, с которыми они работают, еще готовы их вести. То есть это будет год побед украинских боксеров на американском ринге. Они будут побеждать. Более ярко, менее ярко. Но это будет классно. И много будут побеждать. Тут единственный вопрос уже к Голоскову, который вышел на достаточно высокий уровень, и тут уже могут быть, могут быть нюансы.